Ух ты, и снова я. Александр Криволап печенья. Ребята. Вот прошло 7 дней, как зацвел наш коралловый пион. Коралловый пион превратился под цвет парного молока. Вот еще этот полностью не превратился. Этот уже цвет пожного молока это смотрите тоже пиончик красавец этот самый первый зацвел уже видите семена а здесь будут семена нашего кораллового пиончика а вот этот еще Еще, еще коралловый цвет. Это самый, наверное, последний зацвел цветочек. Смотри. Красиво. Красиво, ребят. <свист> смотри вот так-то был коралловый цвет остал стал цвет парного молока красивый, да, ребятка? наш коралловый пион можно сказать, что Пион-хамелеон. Разводится этот пиончик делением куста. Лучше разводить, делить его, когда ему исполнится полных 5-6 лет. Когда цветет он 5-6 лет. Вот тогда можно пересаживать. тогда А если каждый год пересаживать, это будет очень болезненно. Для него. Для этого пиончика. Красиво, да? Все-таки красивый, ребят. Красавец, да? Ну все, ребят, Всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Кривола, печенегий и коралловый пион. За 7 дней с кораллового цвета превратился цвет парного молока. Пока-пока.